Сегодня я хочу оставить свой отзыв о вебинаре YouTube по максимуму», который проходил под руководством Игоря Черноусова и Филиппа Да, Данный вебинар у нас длился два месяца. Если бы нам эту информацию всю выдали в течение двух-трех недель, я думаю, просто ну, я бы ее не освоил и ну, забыл положил на дальнюю полочку, как обычно это бывает, и все. Нам же было в течение двух месяцев давался инструмент, учился, учили им работать, пришли дальше. То есть за эти два месяца нам дали большую кучу инструментов для работы в YouTube. И не просто дали, нас научили ими работать. То есть мы ими можем работать. Мы знаем, как ими работать. Теперь, Теперь мы знаем. Как ими работать и где ими работать. За эти два месяца, что был вебинар у нас здесь, у нас была, считаю, колоссальная техподдержка. Любой вопрос. Ну, техподдержка работала 24 часа в сутки и ну, 7 дней в неделю. То есть она была, она была постоянно доступны. Любой вопрос мы решали в скайпе, либо со своей группой, либо если был вопрос с Филиппом, с Игорем, они были всегда на связи, никогда не было никакой отписки, отмазки всегда полный, четкий ответ, как, что нам надо, иногда беседушка затягивалась надолго, но она, то есть получали мы все свои ответ, как положено, за эти два месяца нам был предоставлен доступ к огромной базе для работы с YouTube большому количеству программного обеспечения для работы на YouTube часть из которых платно их оплатил Филипп с оплатили их но мы ими пользовались причем продолжаем пользоваться этой базой и этими программами и будем им пользоваться и эта база не просто она Та база будет обновляться, пополняться за счет, ну скажем основным образом, пока за счет Игоря и Филиппа. Мы же тоже вносим свою влетку. Мы это группа, которая занималась их 2 месяца. Пока мы группа виномышленников. Работаем одной командой. Пытаемся работать одной командой под руководством Игоря и Филиппа. Потому что одному ну, тяжело начинать свой путь где бы то ни было, будь то YouTube, будет хоть что-то другое потому что YouTube это работа это нет такого, что ты зашел, зашел и с деньгами полный карман нет такого, нет людей. За, за эти два месяца мы не только нас научили работать с этими инструментами но нам стали предоставлять работу нам стали давать работу менеджер канала YouTube. Да, мало того, что нас научили, нам же предоставляет работу. По мере поступления заявок. Что эти Постепенно растет. Игорь с Филиппом находит, которые действительно адекватные заявки. Они такие неадекватные, ноги есть, нападаются. И дают нам работу. Дают нам мы работаем менеджерами канала. Я считаю, что этот вебинар был сделан на высоком техническом уровне. То есть все вебинары у нас проходили без каких-то сбоев, срывов. Часто затягивались вместо запланированных там часа, полтора, два-три часа. Потому что это ну, действительно живой вебинар. Не просто вопрос-ответ, а разжевали, есть вопрос. Дали ложку, только глотал. Большое спасибо Игорю и Филиппу. Это нету слов просто, говорится. Но я считаю, что самое как основное, главное, если для меня, я сам занимаюсь отделкой, я знаю, что бывает хорошая работа, которая нравится, а есть работа, которую ты делаешь душой, которая сделана работа с душой, ну ее видно, она сделана с душой. И я считаю, что вот этот именно вебинар, они сделали его, вложили в него свою душу. За что им большое спасибо. Вы от нас так просто <свят> не отделайтесь. Но они с нами продолжают работать. Мы всегда с вами. Вернее, вы с нами Мы вас так просто не отпустим. Ну, большое вам человеческое спасибо.